морали команде Ликвид, потому что они проиграли первую карту, они проиграли пистолетку и такие думают так, ну все вроде, а тут -то оп и шанс как бы, Глоки. Так, там кто-то в шахматы просто играет.